До взрыва осталось 3 секунды. Две секунды. Одна секунда. Взрыв. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне прогремел первый взрыв мощностью 22 килотонны. Никто из жителей близлежащих аулов не был эвакуирован. Люди выходили из домов, чтобы посмотреть на ядерный гриф. Сейчас Берег Сыздыков в больнице. Ему далеко за 30, но рядом с ним всегда находится мама. Они жили в Знаменке, в селе, который находится совсем недалеко от ядерного полигона. Берег – восьмой ребенок в семье. В больнице его лечат бесплатно, как жертву ядерных испытаний. У Сыздыковых нет собственного жилья. Уже много лет они стоят в очереди на получение квадратных метров. Я же стою в очереди. Моя очередь как раз в апреле. Ходила, чтобы поставить отметку. Я попросила, чтобы мне дали однокомнатную квартиру в аренду. Мне и моему сыну. До этого в прошлом году обещали выдать. Вот уже исполнился год, как мы стоим в очереди. Никакого толка от Так ты не удивлен. не заманишь. Мальчик-муравей Никита Бочкарев свою историю рассказал всему миру благодаря интернету. У него церебральный паралич. С помощью специального устройства на шлеме Никита пишет стихи и общается в соцсетях. Недавно женился. Со своей избранницей Юлией Казаковой они познакомились в интернете. Свадьбу сыграли в Алматы. Правда, живут молодожены в разных государствах. Никиту Бочкарева физически полноценные чиновники не считают пострадавшим от полигона. Он, как многие другие дети и взрослые инвалиды, живет в семье. Это 130 километров от опытного поля. По логике государства, значит, радиация тут ни при чем. Не каждый водитель согласен ехать в Курчатов и сегодня. Никто не верит, что это безопасно. Порой кажется, закрытый город физика Курчатова сам пережил ядерный удар. Отсюда управляли всеми взрывами. После закрытия полигона Курчатов опустел. Люди, побросав дома, уехали в поисках лучшей жизни. Остались те, кому некуда было ехать. Нынешние курчатовцы приспособились здесь жить. За 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне прогремело 456 взрывов. Местные жители стали не только невольными зрителями, но и подопытными кроликами. Ведь в те времена никто не знал, каких последствий можно ожидать. Это сейчас эти земли пытаются изучать, очищать и даже использовать в сельском хозяйстве. Сейчас постоянный сигнал, то есть ну, высокий уровень радиации. Счетчик Гегера именно здесь просто зашкаливает. Неудивительно, это эпицентр самого первого взрыва. Долго находиться здесь не рекомендуется. Полигона Александр Машков давно не боится. Главное соблюдать технику личной безопасности. Тут на опытном поле он и его коллеги работают вахтовым методом по две недели. По гамбургскому счету берегу Сыздыкову, Никите Бочкареву и тысячам других пострадавших неважно, кого благодарить за закрытие полигона. Они и так заплатили своим здоровьем, поколечными судьбами за варварскую политику советского государства. Они граждане Казахстана живут, порой даже вопреки социально ориентированной политике правительства. Евгения Сазонова, Павел Ангельгард, Восточный Казахстан. Ядерный взрыв несет за собой просто немыслимые разрушения, которые способны уничтожить цивилизацию. Демократические страны это прекрасно понимают. Ненавистная россиянами Америка уже много лет инициирует избавиться всем ядерным странам от этого оружия, так как это прямая угроза всей нашей планете. Только диктаторскому режиму это не нужно, так как забота о населению — это последнее, что их беспокоит. Путин, к примеру, постоянно пугает всех вокруг ядерным ударом. Такие как он никогда не избавится от ядерного оружия, потому что это главный его козырь для того, чтобы рассказывать самим же россиянам, какая Россия мощная страна. Только после нападения на Украину, миф о второй армии мира развеялся как радиационный пепел. В стране, где все привыкли воровать, особенно на вооружении, идеальной армейской техники не может быть в принципе, иначе почти безоружную Украину захватили бы еще в первые дни нападения. Российская пропаганда преподносит свое ядерное оружие так же раздуто, как российскую армию. Это очень сложные механизмы, которые не обслуживались десятилетия. Большие сомнения, что эти ракеты с ядерными боеголовками вообще взлетят, они взорвутся прямо на территории России, уничтожив все вокруг. Советую россиянам посмотреть в интернете о Хиросиме и Нагасаки и тысячу раз подумать, готовы ли вы к этому ради своего диктаторского режима и бункерного деда, который жертвует своим народом ради своих амбиций.